Вход застрял. Ну да, боксовик конкретно. Ребят, тяжелая артиллерия вход пошла. Что там произошло? Кто-то бензин, что ли, сливал? Все, уперлись, видите? Чуть-чуть не проходим. Вообще, ребят, приехал в какую-то контору, нашел я их. Не-не-не, мы это не сделаем. Они здесь ворота варят, поэтому они, наверно привыкли к легкой работе. Уголочек подварить там. Ребят, вроде бы нашел, кто мне сделает. Потом расскажу, как я нашел. Блин, не застрять бы у них здесь в поле. Хоть застрял. Блин, вот это меньше всего вообще мне надо сейчас. Короче, застрял, ребят, опять. Сейчас они дернут, ребят, своим траком. Но опять же, вы видите, я буду учитывать эти ошибки. Он сказал, что если бы я не трак не поломал, то есть я себя ровно поставил, то мне сейчас так стоит. Если бы ровно поставил, он бы у меня поехал. Поскольку вот так нагрузка больше. Сейчас он спереди стал подъедь, дернет, у него какая-то штука зацепная есть. Короче, блин, профессионалы, ребята. Это огромный шап, огромная у них здесь территория. В общем, сейчас подъедет новым траком. Капец, они молодцы, ребят. Взяли траком, так, все, давай едем. Трак свой новый подогнали. Красавцы. Ну да, буксовик конкретно. Не груженый, еще сложнее ему. Стоп, стоп, стоп. стоп. Ребят, тяжелая артиллерия вход пошла. Груженый трак. Слушайте, вообще ну, способные чуваки. Очень жаль, что у них нет народа. Мне, наоборот, хочется, чтобы у них бизнес пер И народ был очень способный, такие сообразительные. А знаете, кто мне их порекомендовал? Я так понял, что они братья с Давидом КамАЗ. Давид, вы знаете, блогер. Наверняка знаете, потому что многие мне о нем писали. А я написал в группе на фейсбуке. Давид КамАЗ мне сам ответил. Написал, говорит, без проблем, парень, подъезжай, давай, куда? Вот сюда езжать. Я сейчас позвоню ребят, подъеду. Если они не справятся, я сам подъеду. В общем, Супер отзывчивый. Мужик оказался. Что не скажешь, ребята, о... Ну, обычно о наших соотечественников америке В группе обычно пишешь. Все, то что ответит. А вот это, кстати, Давида, по-моему, Катерпиллер. Его ли не его, ответьте в комментариях, напишите в него ролики были Как он его чинил, ремонтировал, убирал, потом там что-то еще делал В общем, очень похож, интересно, его или нет Где-то он здесь рядом, Давид, живет я даже, я даже не знаю, где он живет, я за ним давно наблюдаю Возит всякие грузы интересно рассказывает про траки В общем, много интересного у него можно увидеть, подчеркну для себя а Оказывается, вот у него есть его, наверное, его братья, они очень похожи сильно Ребята, кстати, они тоже из Краснодара И эти ребята сказали, что смотрели меня на ютубе раньше Краснодаре. Какие дела? Так что, видите, заочно все друг друга примерно знаем. В общем, сейчас что делаем? Вот смотрите, как это выглядит все. Видите? Вот здесь был такой пин. Он впритык прям сюда входил. И вот здесь он смазался с двух сторон, чтобы он там ровненько ходил. Этот пин это продолжение вот этого большого этого большого штока. Соответственно, сейчас поскольку он здесь обломался, он такой длинный, мы на него наварим новый новые металл и потом приварим к этой. короче ребята Спасли меня, просто спасли, ребята, я не знаю, выручили невероятно, потому что я вам сегодня уже показывал, как, мы, как я катался, я не знаю, сколько я мест объездил, ну, может быть, 10 мест, обзвонил еще 15 мест, <свистых> да, никто никто не брался, никто не брался, ребята в итоге меня выручили, помогли, а, как я вам уже сказал, меньше слов, больше дел, я приехал, ребята, сразу, все, давай, открывай, давай варить, все, не буду говорить, куда не приедешь, блин, стоим, полчаса только рассматривать. можно же здесь сделать что-то или нет, быстрее, да, вон и шайбы дали, и снабдили и шайбами, и, и этими зиплайнами подтянуть. Короче, супер, супер. Мне, мне даже эм, немножечко грустно от того, что вот у вас нет такой очереди до самых ворот, вон там, как, как у других тех, которые просто американцы стоят и Вы смотрят. Только открылись. Только открылись, стоят и смотрят. Поэтому я вас обязательно отмечаю на гугле, ваш номер, телефон твой можно оставить, да? да? Кто будет рядом? Да даже. Перегрузка са... все делает. Да, на Допчасти, са... Все, все есть. На самом деле реально иногда лучше проехать 200 там миль или там кто-то и больше ездит миль для того, чтобы сделать упорядочных ребят, у которых да, нормальные, достойные цены, которые просто с руками ребята, которые сделают вам, правда, нежели нежели стоять в своем регионе и ждать, когда дойдет очередь. Потому что очередь сейчас, вот я ездил, как вы видели, неделю. У Целую. Пока, да, например, шапа, там, и да это... я видел у вас вообще тут невероятно места да. много и парковка, да, есть если кого-то. Супер. Ладно, все, спасибо. Поехала да, я дальше. Удачи. Спасибо. Счастливо. Так, это... До свидания, да. Вообще красавцы. Просто с ума сойти. И цены у них очень патриотичные, так скажем. Ребят, блин, я просто не знаю. Я, я не знаю, как их отблагодарить. Во-первых, все быстро очень сделали. Я, соответственно, не теряю деньги, потому что мой день очень дорого стоит, понимаете? А во-вторых, во-вторых, 150 долларов он с меня взял, Я дал 200 долларов, но... Это ничего, ребят, это прям ничего. Ну, то есть, может быть, эта работа так и стоит, но они могли бы вполне себе начать, начать, э, как сказать, ну, наглеть, да. Могли они а наглеть? Могли. Я бы ничего не сделал, я бы заплатил. Я рад был бы заплатить, потому что, ну, потому что реально мне это нужно сделать, и мне нужно ехать дальше, машина ждет. Короче, мои нервы стоят дороже, понимаете? А ребята просто по-пацански максимально поступили и быстро сделали, и взяли 150 долларов. Спасибо вам большое, спасибо на реману, спасибо. Я не знаю, как это благодарить, ребят, но я на гугле их, конечно, оставлю. Я, я так понимаю, на гугле станции пока у них нет, потому что они только открываются, только есть локейшн. Номер телефона их оставлю. Давид Камаз, я не знаю, смотрит он меня или нет, но кто его смотрит, напишите ему, пожалуйста, кто может с ним контакт иметь. Благодарность огромная ему, напишите. Спасибо большое, ребят, за то, что мне помогли просто супер сервис буду сюда заезжать даже если вот вот вот ребята как бы необходимость вести себя по-человечески и по-порядочно себя вести потому что я в последующем буду к ним просто масло заезжать менять понимаете <таспорядок> ну да на ютубе а, хорошо, хорошо. хорошо, хорошо. все спасибо видите ребята они меня знают молодцы порядочные парни все выполнили быстро Супер, я в восторге, я в восторге. Спасибо вам большое, ребята. Супер. На меня они время, конечно, много потратили, но видно, что они вот прям любят свою работу. Вот прям с любовью делают, Давайте варят, все там, что-то придумают, там-там-там. Давайте так сделаем. Вот тогда у тебя точно будет, ребята, результат. Чем бы ты ни занимался, сваркой, поваром, а, неважно, кем ты будешь. Погнали. Забирать машину Шелби, которую я оставлял лишь до утра, надо позвонить клиенту. Ребят, ну что, я подъезжаю туда, где я вчера грузил Шелби и где я его оставил вчера на 7 11 Надеюсь, что его еще не эвакуировали. Я ведь просил всего лишь до утра. Попросил его мужика, кто там работает, говорит, можно я оставлю? Не эвакуируйте. Он говорит, оставь. Смотрим, смотрим, смотрим. есть yes, стоит. Отлично. Отлично одной проблемы меньше теперь смотрим, где мы его можем загрузить давайте, наверное, сюда же поедем главное не останавливаться так, ребят, смотрите, что было вчера и сегодня смотрите, просто асфальт голый уже я надеюсь, что машина заведется Ох ты, у него лючок открыт кто-то бензин, что ли, сливал ночью? странно ладно надеюсь, она заведет без проблем, окей Поедет, не поедет? Едет. Просто, ребят, снега как будто и не бывало. Везде чистенько, красиво. И что вчера отворилось, помните? Я решил прямо на дороге встать, немножко развернулся и встал на дороге. Блин, там уже пробка. Ну а что делать? Других мест нет. Лайк мне поставил водитель Говорит, крутая тачка Пойдемте открывать скорее Машин много Ребята, я там такую пробку создал, капец Что, ребят, попытка номер два Машина поднимается пока Представляете, что было бы, если бы у меня вчера Это крюк отпал бы где-нибудь наверху Вот смотрите, сейчас все заварено Вот здесь все конкретно вокруг проварено И теперь у нас инцидентов быть не может Все, поднимаем этот автомобиль Здесь все четко Иногда, конечно, гидравлика кривится И этого можно тоже избежать. Видите, я сейчас все здесь смазал Этого тоже можно избежать Каким образом? Видите, у меня 2 гидравлические два гидравлических цилиндра Право-лево поднимаются одновременно Нужно вывести дополнительную кнопку Если такой возможности нет, то сделайте эту возможность И поднимать отдельно каждый цилиндр То есть в случае, если кривится На новых трейлерах именно так ты берешь и добавляешь давление на отдельно каждый цилиндр. Поняли? Сейчас два цилиндра ровно поднимается, да, потому что ничего не заморожено. Нигде ничего не подморозилось. Никакой ледок нигде в трубочках не сталось он был. И поэтому все равномерно идет. Но вот в таком в таких случаях, когда машина криво стоит, неровно ты ее загнал, еще что-то, бывает, что необходимо дополнительно еще и регулировать. Вот видите, все-все-все вокруг проварено. Такие дела. Ребят, реально, как будто никакого снегопада сильного и вообще апокалипсиса по местным меркам здесь не было. Асфальт, видите, уже сухой, все почистили, снег прекратился, работа возобновилась, потому что сегодня и вчера реально здесь просто никто не работал. Видите, автосалоны были закрыты, но снег выпал, что, извините, мы закрыто. И сейчас я еду в автосалон, мне диспетчер как раз здесь локальную машину нашел, как раз за 300 баксов. То есть, я не знаю, сегодня, может быть, я там буду уже в Чикаго ночью, либо завтра утром. Ну как настроение сегодня будет, захочу доеду, захочу не доеду. Тем более, что завтра суббота, я не знаю, что я завтра вообще делать буду. Будет ли автосалон открыт, примут ли у меня машину. Ну, в общем, будем разбираться по ходу дела, пока я подхожу забрать Кадилак, загружаем и наконец-то выезжаем уже. Так. Во, уже хорошо завелся. Лед возможен, води с осторожностью. Вообще без проблем. А что значит, ребят, передний привод. Передний привод решает. Веселый мужик такой, кто принимал он Говорит, а зачем я должен тебе подпись поставить? Я говорю, ну то, что ты машину отдал Он говорит, так это я что, ответственный теперь буду за все ее, говорит, демиджи? Ну типа за все повреждения, если что? Я говорю, так я уже фотку сделал Ты не за зачем не ответственный? Я сел фотку и тебя отправлю Ну ладно, ладно, я шучу, чувак Немножко люди побаиваются Потому что это вообще не его реальная работа ему просто Он просто какой-то менеджер, его кто-то попросил тачку отдать Он думает, да, в мне лишние проблемы нужны Ладно, погнали ее грузить Оп, О, тепло уже Привет. Время пол восьмого утра. Я приехал на аукцион, ну я точнее еще вчера приехал. Вчера до ночи рулил, потому что нужно было нужно было нагнать. Пропущенный день. Ребята, вот такая вот машинка. Сразу она была на проходе. Очень удобно. Но я не верю, что все может быть так просто, поэтому сейчас посмотрим. Заведется ли она в такой мороз? О, молодец, завелась. На 17 миль осталось топлива. Я думаю, годится. Ребят, смотрите, как гидравлика медленно работает в такой мороз. Как она сейчас поднимать будет, я немножко не понимаю. Ну, может быть, в принципе, она прогреется, мотор прогоняет ее. Ну, его, масло. Немножко, если не прогреется, то хотя бы пожиже чуть станет. А то сейчас я представляю, какое оно густое. Все, ребят, погнали наверх. Главное, чтобы на излом не шло. Главное, следить за обоими цилиндрами конечно, не сравнить движение в теплую погоду, во Флориде, как она бежит очень быстро и вот сейчас. Я думаю, аккумуляторы быстрее разряжаются, нагрузка на них очень велика. Но что делать? Будем ждать. Блин, ребят, не хочет машин заводить. здесь написано press break and push button to start. Ну, понятно, тормоз я нажал и push button, но нажимаем. А он как будто бы ключ не видит. Ключ не видит, батарейку надо менять или что делать? Короче, я сходил к нему. В автосалон, он поменял одну батарейку вот здесь, давайте посмотрим что там сигналит машина что ли наша? что там произошло кто там залез в нее без меня ага все работает, значит сейчас заведется все отлично, до этого вообще ничего не было замерзли на холоде, ребят ну вот сразу все, все ребят, засветилось без проблем чтобы бампер не разбить надо рампу опустить No. No. Так. Кадиллак, ребят, отдаем Как он тут заводился Опять ключ не нашел Не находит ключ Блин Опять, ребят, такая же проблема Ключ замерз Надо заносить ключи У меня, по-моему, запасные есть батарейки Сейчас посмотрим да, 2032, есть такие у меня. Вот она, новенькая, тепленькая, ребята. Все, пойдемте пробовать заводить. Ребят, не работает, представляете? Электронный кей, not detected. Как ее заводить? Есть кто подскажет, нет? И вот эта вот сама башка, она не хочет поворачиваться, вот эта фигня. В общем, ребята, что-то никак ключ так и не находят. Не знаю, в чем дело. Пойду в тот салон, куда я вожу машину. Пускай они сами разбираются, в конце концов. Это наша с ними общая проблема, правда? Вот ведь не задача, ребят. Хотел быстрее все сделать. Суббота, чтобы все успеть. Чтобы не задержаться здесь на выходные. Но не знаю, получится или нет. Пока обстоятельства складываются против этого. Ну, может быть, и к лучшему. Может быть, оно так и нужно, ребят. Мало ли, что думаете. Ребята, дело было в батарейке, смотрите. Хотя я поставил вроде бы новую, но, видимо, чуть-чуть юзанная была. Он мне сейчас новую дал батарейку, вон сразу засверкала. Моргает в трейлере. Пойдем сгружать. Пожалуйста. Фух. Я думаю, еще не заведется. Блин, ну и проблемные тачки, ребят, да? Ладно, погнали. Ребят, кадилак доставлен. Фотки сделаем. Все отлично чек получил как раз ребята отбил ремонт и еще чуть заработал всего лишь за 4 часа так ребятки отдаем шилби я надеюсь здесь такой проблемы не будет Мало а это хорошо? Это хорошо. Решил я, ребят, сразу этот автомобиль Переставить наверх Потому что сейчас я поеду за Роллс-Ройсом кули, Кулиан, Кулинан. Поэтому надо подготовиться Пока вроде все по плану, ребят, но Загадывать страшно, сами понимаете Всякое может случиться В общем, сейчас поедем к Джорджу, помните Джордж? Мы у него уже часто бывали Брокер такой, который тачек много имеет Поэтому приходится с ним дело иметь В общем, у него тачку заберем Соберем еще машины и выезжаем в Чикаго Ой, в Чикаго, Майами ну вот тут, ребят, мы, скорее всего, сейчас не пройдем, нужно бежать и опускать нижнюю платформу. Все, уперлись, видите? Чуть-чуть не проходим. Пойду платформу опущу, видите? Теперь пройдет, ребят. Теперь можно проезжать. Вот это на 7, на 7 тачек трейлер. У меня на 6. Пойдемте к Джорджу. Помните Джорджи? Сейчас он досконально все будет проверять, очень долго машину отдавать. Может быть и правильно, конечно, наверное, так и нужно. Но у меня это отнимает очень много времени. Блин, ребята, это просто крокодил. Так, проверяем зонтики. Зонтики. Или здесь зонтов не бывает? Ага, вот он, зон. Ребят, смотрите, красивый салон. Платят за него, конечно, хорошо, но деньги не решат вопрос того, что мне не хватает места. Слушайте, но ну нельзя не признать, что, конечно, очень большое внимание привлекает этот автомобиль. Вот я сейчас еду, и все, и мужчины, и женщины. Видите, опять чувачок. Все просто глядят, смотрят, заглядывают. тоже уже рулит на такой машине. Ершовский парень обычно наверное, рулит на такой машине. Тачка, кстати, стоит, ну, не особо дорого, бывали и дороже. Я смотрел на гугле. 330 тысяч долларов стоит. Ершовского парня это очень большие деньги, но возил и больше, так что. Сейчас будем загонять, ребят. никого нет, нужно быстренько загнать слушайте, честно говоря, слабо верится, что она зайдет туда, Но ну, вообще какая-то огромная тачка вроде зашла, пойдемте проверять я здесь не пролезу поэтому вот так, ребят, вы спрашиваете как я вылазил из широких машин, вот так так вот раз, ногами вперед хоп хоп хоп, и все Приехал в автосалон Ferrari, нужно забрать Z3 BB. Yeah. Oh, yeah. okay, так, теперь нам надо опять выгружать Rolls Royce, ребята. С ним, конечно, я намучаюсь. Его постоянно нужно выгружать, потому что он огромный, не умещается. Поэтому каждый раз будем его выгружать, потом назад выгружать, назад, выгружать, назад. Так, ребят, теперь вот эту машину BMW закидываем наверх, на второй этаж. Середку кидаем. И в обратном порядке загружаем. рос годится Городится. Ребята, сейчас нахожусь в городе Миллаки, штат Висконсин холодина невероятно, сходил в кафешку сейчас иду в трак не знаю то ли сразу доехать и сейчас в, в принципе ехать то ли утром уже доехать завтра воскресенье целый день я буду свободен надо одну тачку ferrari сбросить клиент если можно завтра можно послезавтра в понедельник уже но наверное завтра скину чтобы на понедельник меньше работы собираюсь гружусь и едем обратно едем обратно в теплое майами ребята. black lives matter смотрите еще написано где-то я думал уже все это ажиотаж закончился, нет, видите, на стекле он там у них, на втором этаже написано, я вон там где-то припарковал трак, я не знаю, наверное, здесь ночевать не очень будет порядочно, на траке тарахтеть, может, никто мне ничего и не скажет, но все равно какое-то малейшее неудобство кому-то создавать, поэтому, наверное, я сейчас уеду отсюда на стоянку, а завтра с вами будем думать, чем заняться, чем заняться в воскресный день, будем себя как-то развлекать, такие дела.